здравствуйте раз привет на канале помощь с компьютером и в этом видеоуроке я вам покажу как можно создать гиф анимацию с помощью картинок в Adobe Photoshop а также в самом конце покажу как можно работать с чужими гифками как ее редактировать и подделывать под себя давайте приступим во первых вам нужно установить Adobe Photoshop если у вас его не имеется вы его можете скачать с моего яндекс диска ссылочку я дам в описании к видео как раз это такой же фотошоп, как у меня. А то фотошоп CS6. Мы его запускаем. Все, запустили. Для работы... Ну, как бы у вас появляется такое окошечко. Для работы с видео или гиф-анимацией нужно использовать шкалу времени. Окошечко. Чтобы его запустить, нам ну, просто нужно нажать окно и идти шкала времени. Вот она принимает такое окошечко. Теперь нам нужно перекинуть сюда картинки, с которыми будем работать, с которыми будем создавать гип-анимацию. Для этого ну, я сейчас бу я буду работать своими фотками. И удобно для меня. И как раз для этого для создания урока. То есть я заранее создал 5 фоток. И ним, из них создам гип-анимацию. То есть я добавляю. Добавляю все 5 фоток. Они добавляются как отдельные файликом здесь. Все, вот добавил их. Ну и вот так удобнее. Как вы заметили, при добавлении фотографий здесь появилось такое окошечко. Создая сниматься кадра или бывает создать верную шкалу для видео. Первое это в основном для работы с видео. вторая как раз для работы с гифками. То есть вы можете нажать как это, как и это. То есть без разницы. Всегда вы сможете перейти с помощью вот здесь такой кнопочки, которая позволяет а, перехать между этими режимами. То есть, нажав на него, вы переходите как раз на работу с видео. А обратно, на три квадратика, это уже работа с гипсками. Теперь, мы, ну, как бы я делаю, для удобства, здесь есть кнопочка такая, которая позволяет делать дубликаты кадра. То есть, нажимаем пять раз, у меня вот создается 5 дубликатов. Она называется создание копий выделенных кадров. Все. Теперь нам нужно перенести сюда 5 картинок, чтобы все 5 были здесь. То есть мы выбираем следующее окошечко. Здесь его просто выделяем этот, эту фотку и вставляем. Ну вот здесь нам пока что изменяются все. Потому что, смотрите, главная фотография всегда имеется. Ну, главная фотография, главный текст все время находится вверху. То есть давайте перенесем все фотки. Все. Если у вас фотографий очень много, которых вы будете создавать не гифку, то уж все, конечно, дайте им название. Если, а если они в у вас не по порядку находятся, то чтобы потом не запутаться. Все, когда мы добавили, мы теперь уже начинаем работать как раз с шкалой времени, которая позволит по создать гифку. То есть мы добавили и смотрим. У нас все фотографии выделены. Это э, зрачок. Если мы отключим его, у нас все будет просто пустой экран. Ну, теперь мы ставим здесь только единичку. У нас появилась картинка. Теперь переходим на второй кадр. Здесь мы убираем с первого и ставим второе. У нас вот у поменялось. Теперь мы делаем здесь так. Третью. Четвертую. Так, пятую здесь. И, а здесь четвертую. Помолчание, вы видите, мне ставили пят... первое и пятое. Но ну, пятое главнее, и выше первое стоит. за этого отображается картинка пятая. Но лучше всего всегда отключать, чтобы не было никаких проблем потом. После того, как мы создали, мы можем вот здесь нажать запустить. У вас, вы видите, просто мгновенно пройдет эта картинка. Вы вот здесь как раз и используется такие параметры, как однократно. Он позволяет один раз повторить эту гифку. Можно задать вот помолчание три раза. Можно постоянно воспроизводить эту гифку. Если вам охота использовать гифку несколько раз, то нажимайте спокойно и здесь ставите количество воспроизведений. Я бы поставлю здесь «Постоянно». То есть у меня он будет вот так работать. Как видите, не очень красиво, непонятно, что пишет, что показывается. Так у нас стоит задержка 0 секунд на каждой кадре. Для этого нужно нажать стрелочку, здесь выбрать задержку или выставить свою. Я поставлю 0,3 первое буду и выставлю 10 так все выставил смотрите что получилось вот такие вот. вот так кадр сменяется. если вам этого достаточно вы можете уже спокойно сохранять то есть нажимаем файл сохранить для веб здесь можно оставить все по умолчанию здесь стоит надо обязательно проверить чтобы gif было и параметр повторов и после этого сохранить то есть мы вот сохрани... сохранили сохранили и смотрим вот так у нас получится наша GIF. -ка. если у вас есть ну как бы додержка не имеется, вы можете дальше уже экспериментировать следующим шагом вы можете делать, как бы между кадрами. То есть, например, вот между четвертым кадром, пятом хочу сделать такой переход. То есть, вот здесь я нажимаю такие кружочки, создание промежуточного кадра называется. И добавляем сколько кадров нужно. То есть, все слои или выделенные слои. Добавить кадров. Например, три кадра. Я делаю. Вот, смотрите, три кадра создалось. Если мне не нравится, я могу вернуть. Если я выберу эти вот два кадра и нажму, у меня будет переход между этими двумя слоями. То есть, предыдущие и следующие, выделенные. И ставлю здесь, например, два. Положение, прозрачных пека. Это атрибуты. Смотрите, что получилось. То есть, будет такой мини-переход. То есть, можно поставить поменьше. выдвинуть слои то есть весь уже вообще, просто пусто так вернули все если вам это не нужно вы можете спокойно удалить вот здесь у меня есть картинка или просто нажать delete у меня удаляет не то удалить кадр удалить кадр все оставили как есть Теперь вы можете также на видео, на гифку добавить картинку или какой-нибудь смайлик. Например, смотрите, мы добавим, хотим вот здесь поставить, чтобы с третьего у нас появился текст. Ну, I love you. Как видите, он не отображается, так как у нас сейчас стоит четвертый кадр. Если мы его перенесем на четвертый, то у нас он будет отображаться на пятом, на третьем, на втором, на первом. То есть мы принесем на третье, у нас будет отображаться только на из трех. То есть, если текст находится ниже нашей картинки, то он там не будет отображаться. Чем? Если он должен находиться над тем картинками, после чего он будет отображаться. Чтобы отключить текст, нам нужно с первой убрать и расставить на нужные нам места. Например, вот так и вот перед поменять например вот так и смотрите что получилось вот так также можно добавить сюда картинку смайлик еще какой-нибудь на видео сердечко например того года и после этого у нас будет работать то есть например давайте я сейчас добавлю еще смайлик открывая смайлики ну, допустим, вот этот смайлик. Скопирую его просто. Открываю Photoshop. Файл создать. Создаю смайлик. Теперь вырезаю от... вот этот белый фон. То есть я выбираю ластик и сформую волшебный ластик. Если что. Нажимаем. У нас вот здесь, он вы такой Стал. Так, Размер. Размер изображения проверяем. Большой. Ставим поменьше. И вставляем. И вставляем мы его вот так смотрите что у нас получилось мы смотрим стоп вот так например И. то есть мы и поставили только где нам нужно смайлик все вот теперь у нас работает полностью и смайлик мы добавили и текст добавили вот и теперь мы уже занимаемся сохранением то есть но ну, нажимаем файл сохранить для объект и нажимаем сохранить здесь добавим другую цифру а, сохранилась мы открываем у нас вот получилось такая небольшая гиф гиф а теперь я еще добавлю то есть слайд слои слай то есть я выберу то есть два кадра и сделаю здесь. Вот так присла и, и по 0,2. Все. И тоже сохранил. Вы увидите, что получится. Его он назовет 4. Вот смотрите. Так, четверочка. Вот так у нас будет получиться. То есть тоже неплохо. Получается. И как более-менее так переплавный переходик. Теперь я вам хочу показать, как можно работать с чужими гифками. То есть, например, нашли в том же ВК гиф гифку, которая вам понравилась. И вы хотите ее немножко редактировать. Photoshop вам очень легко в этом поможет. То есть, мы его сейчас запускаем в ВК, скачиваем какой-нибудь документик. Давайте даже вот, например, цветок. Вот он раскрывается. Скачиваем его качали ну, не хочешь ну ладно считать откроем и он вот он сохранился теперь мы открываем photoshop и переносим его в новое окно переносим смотрим у нас там остается много слоев то есть кадров наших и вот они показываются как идет переход То есть теперь вы можете спокойно с ним поработать, изменить так удобно. То есть, например, удалить или добавить здесь текст. Например, так давайте мы текст поставим сам вверху. Так мы тоже добавим. О, праздником добавили добавляем и смотрите, что у нас получилось то есть у нас мы добавили просто текст в эту картинку вот так легко можно изменить чуть-чуть а, любую другую карди гиф которая вам понравилась на этом видео урок еще закончится если у вас остались какие-то вопросы или что-то не получается то задавайте под комментарием к видео удаваю на них отвечу могу вам устранение неисправности